Так, всем привет, ребят. Сейчас я попробую настроить. О, звук лучше. Так, ну что, у нас сегодня гайд на Тиму. Многие, как говорится, его не любят. Но многие его и ценят, и уважают, и понимают. Сейчас мой ранг на сервере 10, и, как мы видим. У меня... 5400 очков было больше занимал позицию топ-6 был э, шестым тима на сервере а выше не поднимался пока еще шестого места и хотел как раз вот поделиться э, своими навыками впечатлениями и вообще что такое тима и почему я не знаю его недооценивают не любят ну и вообще как на нем можно тащить в принципе игры на самой тимаси я думаю, сегодня все это мы разберем как раз в этом подробном гайде. Сборка будет, в принципе, пока месяц такая. И по ходу гайда я буду рассказывать, как лучше и в каких ситуациях возможно изменять сборку а, под определенные моменты и под определенные мотивы. Ну, все это будет видно по игре. Сейчас, конечно же, мы будем заходить в тренировку. Как всегда, я делаю гайды. Я делаю гайды на фоне тренировки, поэтому не будем тянуть время и пойдем сразу в тренировочку. Тима на посту. Есть пару, пару скинчиков, но самый зачетные это зайчик Тима. Так, что хотелось бы сказать про Тима. Тима хороший контрпик против всяких воин, мастеров и ясо. И все в таком стиле, те, тех, кто зависит от автоатак. Тима может выигрывать лайны, да, там соло-лайн, мид-лайн. Даже он в лесу может играться. В лесу он, у него больше ганг-потенциал, нежели фарм леса. То есть Тима должен жить на, буквально на линиях, на гангах за счет да своих скиллов. Так, что, давайте же разберем сразу его скиллы. Отключим бота выключить бота и убрать миньонов. Окей. Okay. Разберем страсоскилов. Атаки дополнительно наносят магический урон. Как это выглядит? Вообще, ребят, это очень сильная штука. Вражеский манекен. Вы когда даете выстрел, а на нем висит травилка. И после одного выстрела во врага, ваша пушинка, руна, да, мы берем пушинку руну срабатывает два раза в противника. Буквально два раза срабатывает. За счет просто вашей пассивки, которая травит. Конечно же, с предметами она будет наносить и намного больше урона. Поэтому магический Тимо в nice. Есть еще АД сборка. Я видел АД Тимо очень сильного. Но к этому мы дойдем. Так, первый навык. Слепящий дротик. Что он делает? Конечно же, он плюется в противника. И чем больше он уровня, тем на дольше он оглушает противника. Но при этом, как мы видим, если э, вы делаете плевок, просто обычный плевок. Давайте перезарядку 0 поставим. Э, у вас э, не, не срабатывает травилка, поэтому тут надо уметь комбинировать сразу плевок и выстрел. Плевок и выстрел сразу, или выстрел. И плевок это вот зависит уже от механики игры что вам ближе но всегда лучше дать выстрел нежели скилл а, потому что скилл вам может понадобиться а выстрел он уже просадит противника при этом если вы а, делаете сборку через мучение лиандри вот это мучение Леандри, вы даете выстрел и он процентально получает еще урон как мы видим довольно таки много ну, много процентального урона получает. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, тринадцать, тринадцать, тринадцать раз оно бьет, и оно должно бить его по одному проценту. Магического урона. Ну, понятное дело, что у него будет какой-то магический резист, да, то есть мы, как видим, его сильно не пробиваем, потому что у него 100 магического резиста. Но, тем не менее, довольно неплохо он бьет. Второй навык. Тимо. Дает ему скорость передвижения и дает ему кувырок. Вот такой кувырок. Очень удобная штука, когда вы стоите на линии, после кувырка у вас появляется скорость передвижения. Ну, пассивно она дает, и после кувырка еще он быстрее начнет бегать. Вдвое увеличивается. То есть, если так, у вас на обычном уровне дает просто плюс 10%, то после кувырка у вас будет сразу 20% скорости. А на четвертом уровне, понятное дело, 50%. Но после того, как вы максите первый навык, да, на седьмом уровне, вы должны уже максить инвиз. Инвиз, это третий скилл у нас, он дает маскировку для Тиму. И после выхода с маскировки э, скорость атаки Тима увеличивается э, 30, 40, 50, 60%. Э, и количество этих атак увеличивается. Да, то есть сколько атак он нанесет после выхода с маскировки. Э, на четвертом уровне 6 атак. Этого будет более чем достаточно, чтобы сожрать вражеского кора. Э, давайте же перейдем э, к ульте. И смотрите. Самое что интересное, длительность. Длительность маскировки. Это сколько по времени тиму в передвижении может маскироваться. То есть, когда вы нажимаете маскировку, на месте маскировка стоит. Ну, просто вы можете быть вот в одном месте, невидимые. Это очень круто. То есть, вы можете менять позиционку. Но, чем больше уровень, тем удобнее для вас будет. То есть, вы бежите и у вас быстро заканчивается маскировка с каждым прокачанным уровнем она будет дольше заканчиваться по времени, да, то есть при этом вы можете остановиться в нужной позиции сместиться и выйти, ну, потом выйдите с инвизы и доиграйте там, где вам надо, то есть вы можете сами определять свою позиционку так, у нас появился Герольд давайте представим, что у нас там седьмой уровень идемте, покажу, как Герольда забирают с одним предметом Тимо, когда стоит на соло-лайне, и когда команда уже там, грубо говоря, может выиграть файт, или она не будет вообще файтиться, или пытается, или проигрывает. Как нужно обыгрывать э, ситуацию в игре? Для Андрия э, получает много урона. И Тимо, это тот персонаж, который, в принципе, может э, его раздамаживать. Как минимум, он уже получил пол-лица. Сейчас уже он будет, грубо говоря, падать. Механика убийства Герольда несложная. Да, вы немножко просядете по хп, но как мы видим, мы его очень быстро разобрали и у нас есть теперь Герольд. Ну, что есть, то есть. Давайте мы выпустим его на топ. Пусть, пусть бегает. А сами пойдем на базу дальше разбираться по сборкам. И потом мы разберемся, что такое грибы, маскировка и вообще как в принципе на нем играть. Что касается вообще, в принципе, его сборки Леандри хорошо поджигает противника Очень хорошо И за счет э, пассивного умения Это долг, долгий поджог Очень долгий поджог процентально, как говорится, да, то есть э, Плюс, опять же, увеличение урона дальнейшего а, Зуб на Шора Кима каждый раз, когда дает выстрел Он дополнительно наносит урон Там плюс 22, грубо говоря, да, сейчас ну, это по манекену, у которого 100 магической брони. Когда вы возьмете зуб на шора, но ну, зуб на шора берется после ботинка, как минимум, первый ботинок в КД нужно брать. Вот, вы взяли ботинок, и уже только потом вы берете зуб на шора. А, и уже с зубом на шора вы уже носите плюс 50, даже плюс 70, когда как. Непонятно, не вижу этих цифр, но сама суть. То есть у него увеличивает скорость атаки от зуба на шора. И самое, что не есть полезное ускорение умений. Помимо того, что вы уже тычкуете э, физико-магическим уроном, у него плюс 50 скорости атаки, сила умений и ускорение ультимативной способности э, грибы. О, отлично. Грибы как раз в, в этом режиме быстро меняются. Отлично, это то, что нам надо. Сейчас я. Закуплю сборку, и мы пойдем с вами. Давайте 15 уровень сделаем, чтобы больше грибов была маскировочка. И посмотрим, как в каких ситуациях нужно расставлять грибы. Я это все сейчас разберу, потому что грибы это у вас основной урон, один гриб. При такой сборке наносит плюс-минус до 1000 урона. До 1000 урона. То есть возьмем Крабсбургера. Давайте мы его куда-то подгоним. Ну, вот он вышел. Как видите, очень больно он получил в лицо. он ему грибочек. И в принципе смерть. Это Краб был. Идемте на Дракона посмотрим как на драконе с его броней будет выглядеть э, грибок при максимальной сборке потому что многие гов говорят что типа мол а Тима только в начале я говорю нет Тима в лейте просто зверь 6500 и сколько он 1000 ага, урона да было 6500 получил тысячу урона давайте еще один, один гриб Но, как мы видим, в принципе, неплохо, да, то есть гриб наносит. Но, опять же, у него 52 магической защиты, и это дракон. Так, не будем его забирать, чтобы не, не делали, как впечатления. Мы проверим это все на героях. Ладно, хорошо, моделируем ситуацию. А, почему у вас нет танка, Ну, у вас есть Тима, да, то есть Тима пикнули на соллайн, когда нужен был танк. И у вас планируется начало боя. Что должен сделать Тима, когда будет подходить? Ну, понятное дело, что он будет возвращаться у нас чаще всего с базы, где-то вот таким путем. Конечно же, он должен использовать просвет и понять, где будет противник. И заходить он будет, скорее всего, отсюда. Заходить не спеша. Один из вариантов, куда хорошо поставить гриб, это здесь подход. И опять же, нужно понимать, противники, противники, они у них... Другая сторона, э, отзеркаленная. Сейчас мы уберем перезарядку 0. И один из вариантов разберем. Э, вариант, когда они будут заходить с меда. Это очень сильный вариант. Подход и отход. Именно вот такие вот грибы, вот в таких позициях, они очень сильны. Почему, э, почему именно вот, вот здесь грибы ставятся? Да? То есть вот такого порядка. Даже если это первый дракон, у вас всего три гриба. Вы знаете, что противник будет с меда заходить. Грибы у нас кдшатся. Чем раньше Тима придет на линию, да, то есть э, использует там просвет противника, грубо говоря, да, то есть и растает варды. Тем лучше. То есть э, вот здесь варды нужны для того, чтобы противник, когда подходил или отходил, получил урон. Еще вот здесь хороший вард. Э, не вард, а гриб, точнее. В лайте вот эту дорожку нужно просто маст минировать, потому что чаще всего по ней все текают. А еще есть подход к объекту. Это мы рассматриваем, если дракон с нашей стороны находится. Да, минируем подходы именно выход с линии, то есть, да, с синего бафа. Выход. Как мы раскидываем грибы? Мы раскидываем их там, где противник, вероятно, может пройти. Перезарядки у нас сейчас нету, у нас они, как видите, очень быстро кадешатся за счет предметов, правильных предметов, и, конечно же, можете закрыть прям вот центральный, центральный момент, да, то есть, когда противник захочет убежать. Лучший способ проверить, как, как будут работать э, грибы, это именно самому пробежаться, самому пробежаться, да, то есть, вот пробежка, вот здесь гриб. Еще можно ставить, конечно же, вот, вот так вот грибы. Если вы знаете, что э, противник, э, вы начнете бить, противник не просто будет идти, ну, идти на дракона, а он явно будет уже где-то тут драться, то лучший способ ставить грибы это, конечно же, именно на подход, но не конкретно сюда, а именно на подход. То есть там, где он будет подходить. Вот такая вот линия грибов э, дает возможность э, в файте замедлить противника, нанести демаг. А если они пойдут все вместе, то получается очень много много демага. Ну, как мы видим, туда грибов да, накидано более чем. Это вовремя прийти. И гриб стоит у нас э, 2 минуты. 2 минуты он стоит. Я думаю, этого более чем достаточно. То есть, чем, чем больше... Э, грибов мы выбираем, да, тем больше противник, как говорится, у нас будет умирать. Что касается игры на линии. Когда вы устраиваете файт, допустим, это файт RAM в миду, тут нужно понимать, что если, допустим, у противника снесен первый тавер, и снесен у вас первый тавер, всегда есть вероятность того, что противник зайдет в тыл, и ваши союзники будут отступать. И грибы нужно раскидывать именно таким образом, что у них есть миньоны. Если они выигрывают файт, э, э, убивают ваших союзников, э, 2-3 человека, 4 человека, и, вы, и даже могут вас убить, ваши грибы должны зарешать именно вот этот поворотный момент. Не имеет То есть вы подготавливаете базу, базу для файта. Когда подходят миньоны... Миньоны, они разбиваются об грибы. Противник думает, что все, грибов нет, и можно файтиться. И вот ваши союзники стоят на своей территории, да, то есть все мы знаем, что типа вот это, типа, наша территория, да, территория синих. И противник начинает уже играть, и он уже играет, когда влетает, грубо говоря, уже играет по яйцам. А Тима уже к этому моменту подготавливает следующую базу, боковые грибы. Да, то есть, чтобы противник мог пройти. То есть, по центральным грибам, ровно по центру, будут идти миньоны. Вот здесь взорвется миньон. Когда миньоны подойдут, они выстраиваются в ряд сюда. Вот так вот. И вот на этом грибе они точно взорвутся. Это дальние, дальние миньоны. Но также и противник может взорваться. То есть, э, в принципе, я думаю, в этом плане вам все понятно. Давайте посмотрим вариант э, на Шора. Да, то есть мы рассмотрели, как минировать нужно вот здесь подход, против, именно подход противника. Тема должен чаще всего заранее прийти и заминировать ту территорию. И чем дальше он ее заминирует, использует просвет, чтобы у противника не было преимущества. Чем дальше он ее заминирует, тем лучше. Здесь грибы расставляются следующим образом. Они расставляются под э, стенку, потому что многие любят... Э, здесь тусоваться под стеночкой, заходить в кусты и тому подобное. Не имеет Уходить с файта. То есть вокруг красного бафа вообще гениально просто расставлять грибы. Ставится пару грибов, именно пару грибов на подкидывание. Один ставится обязательно под стенку. То есть противник придет, захочет поставить там вар, не знаю, там использовать скилл и он бахнется об этот гриб. То есть, э, грибы нужно именно понимать, как ставить. Можно еще один поставить на свой отход, на тот случай, если противник вдруг побежит за тобой. Вот тут вот, вот в таком варианте, он хорошо сработает. Он может его задолжить, но если он будет возвращаться, он может случайно его задеть. А если будет уже отсюда текать, он его точно заденет. То есть, э, нужно понимать траекторию бе бега противника, откуда он будет бежать и в ту часть ставить грибы. То есть я не минирую, допустим, сразу на шора, Я минирую подход к Нашору, чтобы противник просел по ХП. А еще, помимо того, что под стенкой нужно расставлять грибы, они еще расставляются именно вот здесь на проволочке, потому что часто, часто вот здесь файты происходят. Возможно, вы это замечали. Нет, не имеет И опять же, вот так, немножко вдоль, вдоль этой стены. Потому что противник будет бежать, и бежать он будет сюда чаще всего. Он не будет делать круг оси, да, такой типа, я бегу. Может сделать, но это будет уже в, вашей, в вашем преимуществе. То есть, э, если он даже будет давать какой-то флеш. и он захочет потом убежать быстрым путем, он уже, как видите, может наткнуться на грибы. Он вроде думал, что бежал, тот а тут бах, гриб сработал. Ну, как-то так. То есть, грибы все ситуативные. Когда вы знаете, что он будет заходить с меда, с мидлайна, выбирайте позиционку так, чтобы он вроде как шел по центру, но при этом, если он будет идти здесь, он его заденет. Просто гриб, он его заденет. Я я То есть это хорошие грибы. Сейчас мы поставим противника, кстати, на отход. Если вы знаете, что противник сильнее вас, противник реально сильнее вас и... У вас файт э, очень сложный. Сейчас мы сделаем перезарядку 0, быстро обновим грибочки. А, тогда идет следующее. А, вы выставляете отход. Как это выглядит? Это выглядит зеркально тому, что мы ставили у дракона. То есть вы подготавливаете базу. Именно, именно базу для того, чтобы ваши союзники могли уйти даже вот так вот центральную но после того, как вы уже накидали сюда 4, 5, 6 штук грибов в моем случае это яйца вы должны заминировать линию, если у вас нету первого товара, вы должны уже минировать именно подход к следующему товару, именно подход почему так? потому что здесь они допустим, они могут обойти все грибы они могут их засветить Опять же, нужно понимать, есть ли у противника засвет. Это проверяется с помощью, да, он там, показывается, вокали вард. Если есть у них засвет, то варды нужно ставить поэтапно. Варды, грибы. Для дефа линии нужно с небольшим интервалом кидать грибы. Именно с небольшим. Потому что здесь они взорвутся, их начнет демажить, они подойдут сюда, и, и гриб доиграет. И... Понятное дело, что если вы дефаете этот тавер, то грибы нужны именно на отходы. Два гриба как минимум на отход или подход. То есть противник может пробовать заходить, выбирать позиционку, чтобы стрельнуть. А тут уже гриб его ждет. Ну и понятное дело, что реально нужно минировать линию. Потому что в большинстве случаев противник не думает, что прям по центру стоят грибы. Ну не думает об этом. И когда у вас уже база подготовлена, 3-4 гриба по центру, вы уже расставляете грибы в стороне. Именно в стороне, чтобы он, если начнет заходить. Вот с этой стороны чаще всего самое оптимальное. Когда вы играете за отраженную, да, когда дракон у вас снизу. Вот. Вы играете именно таким образом. То есть ставите сюда, потому что у него здесь, типа, больше маневров. не знаю, для флашей, там, Типа здесь ему не выгодно, здесь слишком близко тавер, да. А вот здесь у него типа есть преимущество Все то же самое у нас происходит На любой из линий Будем представлять Что мы играем на боте, на соулайне а Если у вас Против вас играет какой-то джакс Вы должны заминировать Максимально подход К товару. Максимально Четыре гриба лишними не будет Почему так? Если этот товар уже снесен, да, то есть вам нельзя оставлять линию, грубо говоря, да, если играет Джакс, он будет всегда пушить, он будет стараться пушить, если Джакс на слоу-лайне. Если этот товар снесен, хороший из вариантов, это вы раскидываете 3-4 гриба и уходите на другой лайн. То есть вы раскидываете именно по дороге сюда грибы, да, то есть видите, это для того, чтобы, если Джакс пройдется... Он потеряет хп, и, и вы сможете с того же мида сместиться на ботлайн и уже доиграть по нему. Если же миньоны пойдут вперед, именно миньоны, вы заберете всех миньонов, и у него не будет возможности запушить. А, то же самое касается и самих, самой игры на, на топе. Да, то есть вы, если дефаете первый тавр здесь, ну, вот этот гриб был лишний, вот этот, который видите, вот, с небольшой дистанции вы закрываете, вот видите, тут типа дистанция на кувырок Тима, грубо говоря, и два шажка. Не имеет вот, кувырок Тима и два шажка. Три гриба, которые дадут вам, вам возможность выйти на ганг. Убираем перезарядку. Как нужно выходить на ганг Тиму? Да, да, да. Если вы знаете наверняка, что у противника могут быть варды вы, допустим, играете на топе, у вас уже есть ботинок на КД, да, грубо рядом со стазисом, то вы используете, уже начиная отсюда, вот, где-то отсюда вот вы выходите, используете инвиз. Инвиз у нас длится 4,5 секунды, ну, на 11 уровне уже, да, то есть и все перемещения по кустам э, у нас э, вообще просто, мы можем двигаться, сколько нам влезет. Э, это фишка маскировки Тимо. И при этом вы выбираете себе позиционку для ганга. Но опять же не забывайте про уровень, который у вас прокачан. Чем выше уровень, тем дольше он висит. Вы можете подбежать, выбрать позиционку. Сейчас такой противник выходит. И вы такие, хуяк и здрасте. Вот, вот я Тимо. Так, окей. Давайте теперь мы что делаем? Эм, сейчас проверим неуязвимость. Бот, где бот? Туман войны. Где там туман войны? Отключить. Акали. Убьем Акали, чтобы она на базе оказалась. Мы заменим ее на другого персонажа. А, поставим чемпиона по принципу... Не знаю, там... Давайте Ясу Вейн. Давайте Вейн. Давайте войну поставим. Она стоит на базе, отлично. А, накидаем ей денег, чтобы она могла скупиться полноценно. Думаю, 20 чем-то там тысяч хватит. Повысим ей уровень. 15, отлично. Убираем неуязвимость. В принципе, включаем бота, включаем миньонов. Убрать миньонов. Включить бота. Два предмета, три предмета, четыре предмета купила. Как выглядит ваша засада? Бежит война. Вы делаете коворотчик сразу на ускорениях и начинаете ей накидывать. Сейчас она дозакупится. Интересная сборка, конечно, у нее. Сейчас будет байт на грибы. Сейчас мы оставим здесь просветик. Давайте чуть хернемся. А то она все-таки может больно бить. У нее фул закуп. Мы сейчас забайтим. Ой, она на гриб стала, смотрите. Она уже текает. Так неинтересно. По сути, Тиму ее просто уничтожает. Ну, блин, она сейчас... Я не знаю, она не будет со мной драться. Она просто принципиально не сможет со мной драться. Поставили грибочек. Взрывается грибочек. Наносит ей урон. И вот она горит. Пиу. 125 урона нанесла пушинка. То есть, как мы видим, в принципе, война ничего не сделать не может. Если мы сейчас, конечно, перестанем дамажить. Не знаю, давайте грибы поставим ради принципа. Она что-то такая туповатая. Ну, как мы видим, типа мне больно. Если она сейчас пройдется по грибам, но она, видите, уже отхиливается, она получит очень больно в лицо. Но нет, видите, грибы, грибы слишком много решают. Тут уже появляется ваш союзник, который делает... Вот так вот. Хапу. И все. И она должна уже умереть. Выстрел обязательный автоатакой. Давайте, не знаю, там поставим кого. Кого мы поставим? Не чемпиона. Давайте какого-то Триндамира поставим. Блин, кто тут агрессивный есть? На кого-то агрессивно. Олаф. О, давайте Олафа выберем давайте накидаем ему сразу просто денег пусть он закупится, а уровень мы по ходу дела там перезарядка 0, погнали все шотнули, он счастлив, он пошел на базу купил три предмета сейчас мы уберем перезарядку 0 расставим грибы Подполили и вот он, он горит. Оставим грибы, не оставим возможность ему хилиться. И обойдем его со стороны. Все у него предметы куплены. Давайте накидаем ему сразу уровень. Вот он бежит, видите? Уже на полхаре пробежал по грибам, по центровым. Так, миньоны. Уходите, пожалуйста. Это грибы не для вас. Это грибы для отхода Олафа, чтобы умер на верочку. Два гриба оставим. Заставим сейчас Олафа бежать. Бежать на базу. Ну, ему хватит одного более чем... Ну, ему хватило одного. Как мы видим, да, то есть, э, конкретно двух грибов без взрыва оно ну, не хватает просто. Олаф замедлен. Давай его Олап. Будь зверем. А теперь смотрите, как Dodge надо. Оп, и в сторонку. Просто бежали. он бежал за вами, вы оп, и в сторонку убежали. При этом дальше просто подзаминировали то, что вам надо. Минус терак, При этом его бьет. Где там перезарядка 0? Инвиз. Оп. Подкрались на ускорениях. И доиграли. В принципе, Тима не сложный. Вообще не сложный. Идемте на базу. Разберемся. <coughs> Что там надо собирать. Перезарядка 0. Сейчас мы накидаем туда грибов. Посмотрим, как они справятся с, эти, с минным полем. Все подряд. Думаю, хватит. Так. Эм, предметы. Последний предмет, он может меняться, ребят. Может меняться. Вы можете собрать хэштег. Это если у врагов очень тонкий пик, и вы хотите типа шотать противника. Можете его собрать. Если, не знаю, там вам прям резко нужен вампиризм. Можете. Но я больше отношусь к гр грозаличей. Если вы заменяете сферу бесконечности, то лучше собрать грозаличей. Потому что вы когда используете навык, да, так вы нанесли 50 плюс 200, так вы нанесли 430, а так вы нанесли 500. То есть, по сути, когда вы используете навык и даете выстрел, вы наносите двойной урон буквально первого. Это если вы соберете ее последним предметом. При этом у Грозы Лечей у нас есть КД Но это если вы делаете акцент на то, что вы будете файтиться. Именно заходить в бой там с инвиза, грубо говоря... Давай такие типа оп, плюшечка И пошло-поехало То есть будете накидывать, стоять вот так по противнику Вот в таком случае лечи вам нужны Думаю, понятно Если вы играете от грибов Да, то есть вот грибы стоят Не даете возможности противнику э, Подойти э, к таверу Ну там грибов слишком много было, но не важно Было много грибов, и вот он уже бежит на базу. Ну, как-то так. А, то понятное дело, что сфера в этом плане очень хорошо сыграет свою роль в плане урона. А, также вы можете заменить, конечно, добавить Эхалюдена, а, Маралемикон, Антихил, это если есть у противника кто-то, что-то. Вот эти два предмета, это усиление ваших грибов и автоатак, конечно же. Пассивки, тарелки, это просто хэв. Вот, эти, вот этот предмет усиляет вообще в принципе автоатаку, пассивку точнее. Леандри собирается для пассивки, это для автоатаки собирается. Это собирается полностью, чтобы заапгрейдить весь ваш магический урон. Это дополнение к урону просто за счет того, что у противника есть броня. Последний предмет, он ситуативный. Надо антихил, берите антихил. Хотите больше взрывного урона Эхолюдена. Хотите файтиться Грозоличей. Хотите просто грибами взрывать, просто дымажить, убийцей быть. Берите сферу. Ну, в принципе, на этом все. Думаю, другие варианты рассказывать вам не стоит. Это магический Тимо от топ-10 Тимо сервера на данный момент. Что, крутой, да, сюда иди Я без перезарядки, короче, я с личами Хач, хач, хач Больно, больно, больно, на экран смотри Вон их на экран Invis. В инвизе, когда вы делаете флеш Вас не видно Все, суицид Ладно, ребят, всем спасибо, кто посмотрел этот гайдет И надеюсь, вам что-то помогло и все в таком же духе. Все. Собираем на следующий гайд. И пишите, кого бы хотели бы увидеть под этим гайдом в комментариях. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал.